Привет! Психологи, добро пожаловать обратно! Вы когда-нибудь задумывались, что делает вас привлекательным? Индикатор типов Myers-Briggs это тип опросника, который классифицирует людей в соответствии с их предпочтениями и характером. Знание своего типа личности может помочь вам узнать узнать о себе гораздо больше, включая те черты, которые делают вас привлекательным для других. Любопытно узнать, какой у вас тип личности. Давайте посмотрим на ваши наиболее привлекательные черты в зависимости от вашего типа личности. Начнем с ЭСП. Это ваша уверенность и креативность. Если вы ЭСФП, ваша самая привлекательная черта – это ваша сверхъестественная способность устанавливать контакт с другими людьми и манящая уверенность в своих способностях к межличностному общению. Ваша пленительная и теплая личность только усиливает ваше чувство любопытства, воображения и творчества. Вы обладаете заразительной энергией и жаждой жизни, что заставляет окружающих чувствовать себя энергичными и мотивированными. Следующий тип – инф ваша загадочность и воображение. У вас есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Люди, которые встречают вас впервые интересуются, что происходит в вашей голове, что заставляет их возвращаться еще и еще. Помимо вашего живого воображения и загадочного, сложного характера, ваша искренность, эмпатия, видение и способность находить смысл во всем, что вы видите, добавляют к тому, что делает вас привлекательным. ЭНТП – это ваше чувство юмора и интеллект. Помимо ваших быстрых и остроумных шуток, все, что касается того, как работает ваш ум. Освежает и завораживает. Ваш интеллектуально-бунтарский характер почти непреднамеренно устанавливает авторитет, и это чрезвычайно привлекательно. Ваша быстрая умственная активность и волнение перед будущим пленительны и глубоко соблазнительны. Люди восхищаются вашим обаянием, а также вашей смелостью, когда вы бросаете вызов обычаям и устоявшимся правилам. Люди не могут насытиться от вашего остроумия, интеллекта и воображения. Инфи ваше сочувствие и понимание. Вы очень интеллектуальный, проницательный человек, который обладает глубоким пониманием людей. Это дает вам уникальную способность устанавливать контакты с новыми людьми. Чувствительный характер одновременно пугающим и привлекательным, потому что иногда вы можете казаться знающим без объяснения причин. Вы можете сопереживать с людьми, когда им больно, и также праздновать вместе с их успехами очень привлекательное качество. Вы можете заставить людей почувствовать себя услышанными и понятыми глубоким и значимым образом. Энф ваш энтузиазм и позитивность. Ваш энтузиазм заразителен. Людям нравится ваша позитивная энергия и хотят быть частью того. Чем бы вы ни увлекались, вы перспективный мыслитель с большими планами на будущее. Ваша очаровательная, теплая личность только усиливает ваше чувство любопытства, воображения и творчества. Эта заразительная энергия и стремление к жизни заставляют окружающих вас людей чувствовать себя энергичными и мотивированными. «Энфт» – ваша харизма и воодушевление. Вы обладаете сверхъестественной способностью смотреть кому-то в глаза и заставить их чувствовать себя так, как будто что вы заглядываете в его душу. Вы привносите своеобразную смесь присутствия и отражения, и это пугающе привлекательно. Вы обладаете поразительной способностью поталкивать других быть лучшими из лучших, при этом заставляя их чувствовать себя по-настоящему и страстное понимание. Ваша способность распознавать уникальные человеческие качества и способность изменять взгляды людей невероятно и очень привлекательна. Интб – ваше безразличие и любопытство. Конечный вызов для многих эмоциональных мазохистов. Вы тот, кто лучше остаться наедине со своими мыслями, чем тратить время со многими людьми. У вас есть непоколебимая смелость, чтобы подвергнуть сомнению предположения, которые многие другие принимают как должное. Благодаря своей любознательности, любопытству и воображению, многие очарованы вашей независимостью и интеллектуальной энергией. ИСТ – ваша надежность и самообладание. Вы – воплощение молчаливого, сильного характера. Людей привлекает ваш подход без глупости и суеты, потому что им нужен человек, которому можно доверять, а вы – воплощение надежности. С первого взгляда вы можете показаться торжественным, мудрым и даже немного скрытным. Однако, когда люди узнают вас получше, они больше замечают, что у вас сухое, эксцентричное чувство юмора, а также добрый и преданный характер. Вы надежный и человек, на которого можно положиться быть честным и верным. Ваша способность сохранять хладнокровие и спокойствие перед лицом даже самых сложных обстоятельствах дает окружающим вас людям силу, заставляя их восхищаться вами еще больше. Следующий, эст, это ваша невозмутимость и смелость. Вы доступны, способны и уверены в себе олицетворение смельчака. Все хотят, чтобы вы взяли их с собой для острых ощущений и возбуждения, которые вы представляете. Вы не подаетесь давлению сверстников и не кажетесь нуждающимся или чрезмерно отзывчивым. У вас есть харизма и авантюрный характер дикого ребенка, но вы также интуитивно понимаете, что чувствуют другие и что заставляет их тикать. Ист, ваша отстраненность и тактичность. Несмотря на вашу осторожную манеру поведения в разговоре, очевидно, что вы мастер на все руки, который знает, как позаботиться о себе. У вас дерзкая, бунтарская манера поведения, которая одновременно привлекательна и интересна. Ничто в вас не кричит «посмотрите на меня», но все вас вызывает интерес. Вы умеете добиваться поставленных целей, острое чувство юмора и смелость, чтобы пройти и преодолеть любые трудности, вы абсолютно привлекательны благодаря сочетанию мозгов, уличной смекалки и непринужденной харизмы. Эсти – ваша решительность и честность. Трудно не восхищаться вашей прямолинейным, сильным характером. Вы идете к своим целям, не останавливаясь ни перед чем, независимо от того, кто, или кто, или что пытается остановить вас. Ваш бескомпромиссный командный подход вселяет уверенность и уверенность и безопасность окружающим. Вы не собираетесь тратить чье-либо время на игры или глупости. Поэтому люди могут положиться на что вы будете откровенны, особенно в том, что касается ваших истинных чувств. Ваша уверенность в себе и непоколебимость – это то, что привлекает большинство людей. Эш – ваша сплоченность и осознанность. Когда речь заходит о взрослой жизни, вы всегда окажется на шаг впереди остальных. Вы – человек, у которого сильное чувство направления и цели в жизни. И это ваша социальная грация, дружелюбие, внимательность и практичный характер притягивает к вам деньги. Вы знаете, как поощрять людей в их стремлениях, сохраняя спокойствие перед перед лицом трудностей. ИСВ. Вы привлекательны без усилий. Ваша безупречная элегантность, спокойная изобретательность и неожиданно бунтарская сторона делают вас человеком, излучающим страсть. Вы загадочны во всех смыслах, что вызывает у других желание узнать вас получше. Вас много противоречий. Вы сочувствующий, но скрытный, сдержанный, но смелый, чувствительный, но смелый. Других вдохновляет ваша внутренняя сила и решимость, чтобы пересмотреть свою собственную жизнь и быть более подлинным для себя. Присущее вам эстетическое чувство делает вас мгновенно привлекательным, а ваше воображение позволяет другим увидеть мир по-новому. Иш, ваше сострадание и самообладание. Вы уравновешены, оточены и чрезвычайно скромны. Вы не стремитесь привлечь к себе внимание. Вместо этого ваша хорошо одетая манера поведения, уравновешенность и изящество привлекают к вам внимание окружающих. Ваша дружелюбная, щедрая внешность скрывает человека с твердой решимостью и сосредоточенностью. Вы будете бороться за своих близких с упорством и мужеством, и вы будете жить в соответствии со своими идеалами и принципами. В этом хаотичном мире ваша чуткость и здравый взгляд на жизнь обеспечивают стабильность окружающим. Вы напоминаете им о том, что является истина и на что они могут положиться. И, наконец, Энты ваша уверенность и страсть. Ваша самая привлекательная черта – это то, что вы напористы, прямы и умело добиваетесь того, чего хотите. Вы – первопроходец, когда дело доходит до инновационных идей и умных действий. Создаете ли вы новую компанию, в погоне за отношениями или изучаете новую философию? Вы подходите ко всему со смелостью и любопытством. И хотя вы можете показаться пугающим поначалу, под вашим несерьезным подходом скрываются честность и достоинства, которые привлекут к вам многих. Итак, какая ваша самая привлекательная черта? Считаете ли вы ее правильной? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления каждый раз, когда Немиркина публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Как всегда, большое суперспасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.